Всем заносов, это Человедыч, и давно у нас не было изи дропса. Потому что давно мне не включали подкрутку, и это ваша, моя и рубрика изи дропа. Админы забыли отключить подкрутку. Сейчас с четырех запрещенных кейсов мне выпал Дигл Изумрудный Йормунгард. Йормунгурт. Дигл, изумрудный. Короче, за 14 тысяч рублей напомню, что это изидроповские деньги и надо нолик приписывать. У меня 15 тысяч есть. Ссылка на сайт будет находиться не будет, вот не будет, потому что не реклама и сайт а говно. И это подкрутка, я напрямую заявляю. С сайтом я не работаю, но они мне крутят и я вам спокойно об этом говорю. И после этого пишу, той человек плохой и тому подобное. Но напрямую говорю, ребят, подкрутка. За такую рекламу платить никто не будет. Кстати, шапочку на аватарку надели. Хоть это и не реклама, но у меня есть Промики, вы благодаря которым можете получать процент к пополнению. Очень много промиков на 40%. Я ни ссылок и промиков оставлять не буду в уприкрепе, но это все есть на экране. Кто пополняет на изи, пожалуйста, пополните на, мой, на мои промики, потому что все-таки баланс я по факту не закидываю в последнее время, просто забираю все деньги и граблю изи. Поэтому вот промики по 40%. Всем огромное спасибо, кто использует. Ну, тут прям их очень много, забирайте. И вот самое смешное, знаешь, когда ты опенкейсер и типа говоришь, что блин, сайт не реклама, тебе пишут, что реклама. Когда ты вот... Я снимал КС Бро и говорил, что это реклама, написали, ой, реклама. И вот, ну и не понимаешь, что людям надо. То есть ты говоришь честно, ребят, это не реклама, засирают говном. Ты говоришь честно, ребят, в баланс, засирают говном. Как бы поймите, что на канале с кейсами, типа, ну, будут кейсы. И это, это никак не поменять. И очень смешно, когда пишут, конечно, такое, но тем не менее. Выпал Дигл, может быть стоило его забрать. Ну ладно, посмотрим, как сейчас будет дропаться. И уже, уже первый нож. Уже первый нож, но ну, это не окуп. Но тем не менее, нож на вывод я оставлю, все остальное продам. Может быть действительно стоило все-таки... Этот деглосик забрать, но тем не менее, десяточка. Десяточка на э, балансе даже 11 тысяч. Я предлагаю открыть сразу 10 из-ножей. А может быть повезет, повезло! Фу! Нормально, какой-то нож. Э, вот предыдущий раз Егор ставит сейчас момент. немка за 50 тысяч выпала тычковые ножи. домаская сталь, но они недорогие, я так понимаю. Сколько они стоят? 5 тысяч. Блин, ну вот эмочка за, за сколько? За 30 выпадала. Хочется что-то подобное. Ну вот как-то блин, как-то нет. Мы потратили сколько 5 Тысяч, да и получили, в принципе, столько же Давай изи тайное 10 кейсов откроем Потому что если стоит подкрутка, то Может быть, стоит открывать все-таки изи тайное А вдруг реально оно выдаст Ну, я очень в этом сомневаюсь ВП-боец, ну, честно, очень много мусора М -м -м, 17 тысяч ребят, я не понимаю, как это работает, у меня на балансе 20 тысяч Изидроп, админы, привет, спасибо за поздравление, кстати, всех с Новым Годом и всех, я думаю, уже с наступившим Рождеством Ну вот Изик выдает, и вот почему не снимать? -хо -хо -хо! Жестко причем выдает, ой, блин, что там выпало? Так, два, две вапы, сколько они стоят, подожди, ну, девяточка не, ну, красиво. <laughs> 23к. Я не знаю. А, давай ножи просто будем фигачить. Ну, просто я вот серьезно скажу. Опять нож какой-то. Я не знаю, что открывать. 20 тысяч. Как забирать деньги с Изика? Один нож. Ну, всего лишь он здесь один из 10 кейсов. Это немного. А, итого у нас пока что два ножа на вывод. Хочется, конечно, больше денег. Нам нужно больше золота, но Изидроп а, выдал на 23. Но вот по факту те скины, которые выпали, блин. Ну, их забирать такая себе идея, потому что продать потом очень сложно. Элементарно. Эмочка, которым дропнула за 30 тысяч э, ох ты перчатки nice я продал ее в стиме и накупил э, этих ножей потому что ну типа там моменталка вообще очень низкая и, типа смысл а, дешевые перчи из дроп вот знаешь таких кейсов чисто выдает окуп э, в 10 кейсов даже хотя сейчас мы в минус ушли ну то есть такая себе история типа перчи выпали да у нас уже есть ножик на вывод и да это все по факту со 100 рублей я могу вам это все продемонстрировать как мне дропалось но мало давай еще откроем 10 изи ножей может быть блин ну вот смотри кому-то перчатки Сломанный клык выпали. Сломанный клык же. А, желтый полос. Это с кейса сломанный клык. Коготь, Коготь, Коготь! это хорошо. Он десятку или девять, сколько? Двенадцать тысяч. Блин, изи дроп, админы смотрите. Спасибо. Я заявляю на весь YouTube этом подкрутка. Можете засирать говном, что я там и промики оставил. Ну, блин, ребят, но. Мне падает, и почему это не снимать? Они дают возможность записать контент. И я это делаю. Блин, но слушай, это очень круто. Я сейчас, знаешь, как попробую сделать? Я. Я думал, до рентгена долетит. Там не он не он нуаров. Блин! А, тысяч всего лишь. Окей, мало. А мы сейчас откроем 10 кейсов, я отойду покушаться. Может быть, они придут и еще шансы мне поставят. Но мне пока что три скина на вывод. Ну, было 20. Хочется плюс-минус на 20 и забрать. Ну, как-то все совсем тускло дропается. Тут уже тысячи рублей. На балансе сколько? 6 пятьсот. Ну вы сейчас просто офигеете, что я для вас нашел, смотри, что у меня в руках. Такой экземпляр в качестве прямо с завода стоит дороже 600 тысяч рублей. А где я это выбил? А выбил я это на одном из топовых сайтов на данный момент, на сайте под названием «Health Store». На сайте «Health Store» идет акция просто ну, невиданной и неслыханной щедрости. Они дарят всем новым зарегистрировавшимся пользователям по 2 бакса, либо же 140 рублей – как получить такую халяву, человек, о чем ты говоришь? Будет ссылочка в прикрепленном комментарии, перейдя по которой, ты получишь 140 рублей. Но важно, нужно переходить только по моей ссылке, потому что мне ее забустили, чтобы ты получил максимальную халяву. И спойлер. Мало того, вот эту штуку в конечном итоге ты же можешь обменять и на что-то подобное. Опять же, если захочешь, а можешь просто вложиться, ставить вот эту пушку себе. Переходи по ссылке в прикрепленном комментарии, забирай свои скины абсолютно без депозита и просто Кайфуй, не внося своих денег, ссылочка в прикрепе есть, но я пошел кайфовать. кайфовать, кайфовать. А, давай мы откроем 10 изи тайных, после этого я отойду на какое-то время, может опять поставят шансы. Я очень сильно это надеюсь. А, пока что в инвентаре, на ну, плюс-минус там 1018, может ли же. Принц пролетит. Ну, блин, ну это было очень близко. Я реально на секунду поверил, что дропнется принц. У нас тут 800 Короче, мы это все продаем. Хм, я сейчас отойду и потом уже подойду. Может, они реально тогда, когда выпадал м за 30-ку, я тебе типа, подходил, только потом открывал. А, по итогу 12-4 это получается 16. 19, 24, 27 тысяч у меня здесь, почти тридцатка Я, короче, покушаю, вернусь и может еще что-нибудь дропнется Типа, знаешь, своеобразную выдержку сделаем Ибо тогда я отошел и мне МК за тридцатку дропнулось Посмотрите, ролик обязательно, это вообще неожиданно было Ребят, прошло, наверное, минут, ну я не знаю, 30 И сейчас посмотрим, как easy дропс выдает Ох ты, ну... Мне кажется, что все-таки тут работает система, типа, знаешь, подольше по АФК шить и он будет выдавать. Ну, хотя мак 10 десятых много. Ну, 3000 мы получили. Блин, давай додолбим тайны, может быть, повезет. А может, стоит, знаешь, ножевые пооткрывать. Но ну, а на балансе остается 430 рублей. Ой-ой-ой, ух ты, золотой карп. Цена? Так, 2000, <laughs> ладно. Я думал, будет дороже стоить, у нас 400 есть. Слушай, давай перчатки. Откроем как карточку, как карточку откроем, 1, 2. Так, мимо. А, тоже такие не даст, такие тоже не даст, а, такие тоже не даст. И, ну, гремучая змея еще может быть. Во всем остальном, ну, скорее всего, нет. То есть здесь логично, что ну, такие дорогие перчатки просто не дропнутся. Блин, тут тоже не дропнулись, я честно очень надеялся. Ладно, 20 рублей продаем. Остается 1600. Вот честно, ну давай дигл коронный похоронный. Я правда не знаю, что сейчас уже крутить, потому что ну из дроп уже просто не выдаст. 890, хоть какие-то минимальные окупы косарь. Ух ты, еще косарь, слушай. А он продолжает все-таки выдавать. И Главное, что я на запись не забыл нажать. Я так для себя посмотрел. И реально, блин, он продолжает выдавать. Так, 10 кейсов открыли, 1000 получили. Но у нас 2700 есть. В теории можем 5 тайных открыть, может еще повезет. На тайном. Блин, хочется как м Типа за 30-ку, что-нибудь подобное Хотя, в принципе, у нас в районе 30 тысяч там скинов лежит Но, опять же, плюс-минус 25, где-то я 30 уже округлил Совсем округлил так 1600 там, Ягуар А может быть стоило, кстати, забрать Давай фастиком покрутим тайные Так, а, вообще ни о чем Три кейса Тоже ни о чем Ну, видимо, все мне просто сейчас будет по ходу дело сливать Хотя М-ка за 1300 выпала Давай, ее знаешь, заберем У нас 190 рублей остается Ну, запрещенные, допустим Так, 220 Угу. Докрутим запрещенное, если уже ничего не выпадет, то э, в принципе выведем все то, что лежит -то в инвентаре сейчас Но, ну, а скорее всего выдавать не будет ничего, потому что он на 200 рублей дропает и типа все, 260 Как вариант, можем попробовать сходить опять же дигл, ну горячий, давай даже откроем Хотелось на дигл коронную по похоронный, но 150 остается и по итогу у нас вывод на, ну, где-то на 29-30 тысяч рублей. Все дело мы запрашиваем в Steam. Ну, в принципе, не так много, но, опять же, очень много именно дорогих скинов, ножей там всяких и тому подобное. А вот что вывести за место ножа, я не знаю. Ну, тут он выбор дает такой себе. Можно, конечно, Дигл вот это вот забрать. Давай его заберем. И все, все остальные скины, в принципе, у нас... Выводятся. Сейчас мы тогда ждем вывода и посмотрим, что по стимпрайсам. и можно заканчивать. В общем, ребят, эм у меня застряла. Я очень долго жду, пока она выведется, поэтому покажу, что уже пришло. Не обращать внимание на, на этих два скина, я их тоже с Изикова вот только-только вывел. Не во время записи, потому что пытался на засекреченном что-то нафармить и решил два вот таких скина плюсом забрать. За место керыча там или коготь, что там было, я вывел перчатки градиент, потому что этот нож не выводился, не стоит 15 по ценам остальных айтемов. Вы, в принципе, все видите. Здесь лежит 30 тысяч рублей и плюс еще летит МК, но это будет 31К. Такой получился ролик, всем спасибо за просмотр, это был Человек, всем спасибо, всем пока.